Всем Привет, ребята! С вами сегодня я, Максис. И мы я Да, мы большой опыт. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, и вот, вот, вот, в нем без пиада <einfach noise> Давай. Наша задача выбить... Выбить левую. Наша задача выбить левую. что ничего Спасибо, Сергей. Приятно Привет, ребятки. И себе. Давайте. давайте. Давайте, давайте. И гаджет на нас. Пять. Ну, это гадит. хромиков -э -э. после хромика п.м. -э -э. вы понимаете что это все? <Robotic> буду левую руку открывать у меня, на... <плOSITRACY> <плOSITRACY> <плOSITRACY> <плOSITRACY> ну, у меня она это задача только на шее Пять. Давай. три, А ну все, давай, что сделаешь? уже покуда больше не будет. задача выбить леона Красивый только мотивирование. Собят, я не понимаю. Значит, браво. Я поделал вставлять бойцов. 真。 Вольт! Второй хром, вот второй хром за одно видео. Я не могу сказать, что я Barley. два Два хрома. Один 1, и, и, и после 2, Ну, конечно, да. 1, 1, 1, 1, Нет, опять 1, Это кто? Это гром! Это гром! Это гром, это гром, это гром! Или кто это? Кто это? <coughs> И Все, да, я не понимаю. Уже только надо на 60-го руху надеться. А это это Джейк. Ну что же? Сможем ли мы ведь всех бабли в этом видео? Лега, лега, леон, ле он. Ноль, пятьсот тысяч нулей один. Night no, Game Лего, Лего, Лего, Лего, Лего, Лего, Лего. Лего, поживи Лего, поживи Лего. А, опять. Пожалуйста. Нани! Нани! Так, мне надо теперь Так, сюда пройти. Так, это не открывается, вроде бы. Так, Все, сейчас всем конец. List! И у меня игра